мощные величины подсознания и сверхсознания приблизительно равны друг другу в здоровом сознании по силе возможностей. Понятно, что компоненты там совершенно разные, в сверхсознании больше информации, в подсознании больше энергии, но тем не менее это равновесие обязано соблюдаться. Соблюдается, соблюдается оно через ментальное тело, через социальное сознание. Там как раз и есть все алгоритмы описания, почему эти силы должны быть равны. Что начало происходить с нами, когда мы освободили подсознание? Прежде всего в ментальном теле появилась дополнительная тяга и жажда к знаниям, появились размышления на тему, на которых мы раньше не размышляли. Если вы Скажем так, у вас был, был эпизод, и я думаю, что у каждого в качестве эксперимента и демонстрации происходящего обязательно был такой эпизод, недавней встречи со знакомым, которого вы не видели достаточно давно. Да? У каждого. Ну, вам для иллюстрации просто нужна была эта встреча, случайная не очень. Вот, вы эту, эту ситуацию получили, Это так, лабораторная работа была наша, не озвученная, но запланированная. И этот знакомый, которого вы не видели достаточно давно, у которого есть просто два образца сравнения, тот предыдущий и вы нынешний, обязательно должен был высказать вам, насколько вы изменились. И если вы действительно работу провели хорошо на уровне подсознания, на уровне ментального тела, то его точка зрения должна была быть очень яркой. Сейчас расскажешь минутку. Прежде всего с точки зрения ментала он должен был и обратить ваше внимание, что у вас изменилась речь, что вы начали по-другому излагать свои мысли. Было? Да. У меня такие ситуации были несколько, примерно это выглядит так. Одни говорят, слушай, с тобой невозможно разговаривать, да? Значит, да. Одни говорят. Значит, вторые говорят, ой, как бы с тобой интересно поговорить еще потом, надо обязательно встретиться, тут такие-такие mm -hmm. вещи, mm -hmm. да? А мое ощущение к этому, что я понимаю, что мне либо не о чем говорить, либо они находятся на другом уровне, и значит, я не знаю, о чем говорить. Yeah. Вот, и вот эта вот дурацкая ситуация, хотя, то есть все сводится к тому, чтобы что-то вспоминать там, а вроде уже Притягивать не... Притягивает за уши, да. быть клоуном на чужие свадьбы. И мне непонятно, не как вроде хочется увидеть, а непонятно... А нет, нет, да. Да, это неизбежный катаклизм, который рвет, рвет нас в связи с предыдущим обществом, исключительно потому, что уже не имеет смысла поддерживать его, никто никому ничего не дает, ни информации, ни энергии. Но тем не менее изменения в ментальном теле мы не можем пройти мимо него, поскольку знаем, что ментал это зеркало внутреннего мира, значит оно зеркалит не только подсознание, но и сверхсознание. Закон равновесия говорит, что если мы изменили конфигурацию подсознания, значит начинает меняться и конфигурация сверхсознания. Просто мы этого пока не видим. Но ментал, как зеркало, нам отображает, как начинает меняться конфигурация сверхсознания. Прежде всего, что мы по-другому упаковываем свои мысли в другие ментальные конструкции. Почему это является важным? Почему это является зеркалом? Дело в том, что ментал, как мы с вами выяснили, он не существует сам по себе, он лишь отображает то, что в нем есть. Снизу он отображает эмоциональные отношение, сверху он отображает информационную упакованность. Соответственно, упакованность информационная в словах, она прежде всего будет опираться на ваш собственный опыт. Не конкретные истории вашей жизни вы упаковываете слова, не обязательно иллюстрируя своими историями из прошлого. Но тем не менее вы подбираете такие акценты, которые олицетворяют для вас и для окружающих важные и неважные для вас вещи. И вот то, что ваше окружение по-другому начало вас оценивать именно с этой точки зрения, что с тобой невозможно разговаривать, а почему с тобой невозможно, потому что по-другому акцентируешь вопрос. Ты смотришь на ситуацию не с той ветки мироздания, с которой смотрят они. Поэтому, соответственно, вы по-глубинному никогда не сойдете. Это, это вполне естественно. И это прежде всего показатель для вас о том, что у вас что-то изменилось в акцентуации ваших умозаключений. А акцентуация – это эффекты сверхсознания. И вот мы сейчас с вами переходим на первый уровень пространства сверхсознания, а именно уровень каузального тела.